И всем привет, с вами Данил Яценко, я продолжаю проходить Minecraft версии 1.10.2 И помните, я снимал Minecraft вот с такими текстурами, ребята Но потом я их просто-напросто поменял и забыл их вернуть, ребята Ну вот, я их вернул, надеюсь, я вас порадовал этим, да? И в прошлой части я просрал все свои вещи в аду И, как видите, остался я с пустыми руками я не расстраиваюсь, я продолжаю играть в этом мире и снимать для вас майнкрафт иногда по крайней мере да и в этой части я постараюсь построить все таки до конца свой дом а именно крышу ребята и наверное декорацию какую-нибудь построю в доме потом посмотрим что можно будет еще поделать у меня есть ресурсы есть булыжник в принципе что у меня еще есть здесь у меня есть гранит андезит и просто камень обычно, да, гладкий гранит есть, обожженная глина есть, ребята, динамит. Я даже не, даже не знаю, ребята, как я буду строить крышу, потому что я без понятия, как ее строю на самом деле. Возьму с собой ресурсов, всяких побольше сейчас. Все то, что у меня сейчас есть, из ресурсов я с собой возьму. Нужно очень много ступенек, ребята, сейчас наделать разных вот сейчас я сделаю таким путем всем так вот пшеничку возьму сделаю хлебушек себе чтоб можно было хотя бы кушать что-то потому что еды у меня вообще нет никакой Да, как видите, я немножко сломал точнее убрал посевы некоторые, которые не выросли еще у меня. Мы их сейчас вернем, ребята. Мы их сейчас просто вернем. Так, и я сделаю хотя бы один кусок хлеба. Не кусок, а батон. Так, берем, делаем хлебушек. Вот. У меня теперь есть хлебушек. Но этого, конечно же, мало, ребята. Этого, конечно же, будет маловато. Так. Так делаем ребята лестницу сейчас у меня есть для этого каменные кирпичи берем делаем лестницу вот и сейчас я буду строить крышу ребятам делаем таким путем все это крыша будет и у меня из каменных кирпичей и каменных ступенек ребятам так, ну еще, наверное, граниты я использую здесь. Так, гранит использовать нужно будет. Таким путем я начал строить крышу, ребятам. Сейчас я постараюсь сделать вот так вот. Не получается пока что. А, получается все. Таким путем я сделаю сейчас все. Чтобы было все красиво. И, ребят, я думаю, то, что я не буду строить полностью такую крышу. То есть не буду делать полностью ее. Вот такой вот. Как пирамидка такая. Нет, не хочу так делать, ребята. Я решил то, что сверху сделаю стеклом. Это будет намного круче. Чем вот так вот такая пирамидка, потому что так многие строят. Уже я видел то, что так многие строят. Такую пирамидку типа делают. Из лестницы. Мне так не нравится. И я решил, то, что я немножко поменяю архитектуру своего дома. Я сверху сделаю лестницу. Это будет намного приятней смотреться, моя кажется. Убираем вот тут лишнее. Нам потребуется песок, нам потребуется печь и уголь. Так, сейчас я все выровняю. Вот таким путем я сделал можно ставить так и на улице там еще поставил пшеничка выросла или нет, нет не выросла или выросла не, не могу понять ребят просто непонятно выросла она или нет так как мы делаем делаем таким путем так вот сверху не знаю убрать или нет Он убрать нужно да, сверху вот все ребята таким путем делается все это и сейчас я постараюсь выплавить очень много стекла, ребята. Стекло у меня есть или нет? Это будет маловато, ребята. Я схожу сейчас песком куда-нибудь. Сначала я посплю, потом схожу. Есть монстры. Обратно, да? Надо убить монстров. Это они и есть. Да? Сейчас я быстренько убью монстров. Какой даже. Потому что у них даже нет меча. Ну, сдохну, все, сдох отлично, теперь могу уже поспать отлично, ребята сейчас я схожу за песком выложу туда вещи все ненужные сделаю себе лопату железную наверное. и пойду за песочком схожу Давайте сделаем меч, еще лопату, и пойду за песком. У меня очень большой голод, ребята, и еды у меня почти нет никакой, чтобы пополнить голод, поэтому как нужно сейчас еду найти как-то, может, я убью кролика этого, хотя не буду, жалко его убивать, на самом деле, надо нормальную еду найти где-то, либо посадить что-нибудь, может быть, сходить в этот деревню, там взять морковь, и морковку съесть можно будет, да? Да, думаю, так я сейчас сделаю, ребята. Сейчас я песка накопаю, потом пойду ну, в деревню схожу. Так, в принципе, этого, надеюсь, хватит, хотя нет, этого не хватит. Нет, у меня нет времени, ребята, копать песок, потому что у меня... Имеется очень большой такой голод, и я могу сдохнуть просто от голода, да? Решил я вырезать моменты некоторые, допустим, как я копал песок, как я искал еду там себе, это все вырезал, потому что это никому не интересно. Вот я добыл. Еду себе уже, можно ее пожарить, в принципе. Там что добыл я песок для того, чтобы построить э, из стекла крышу. да. И сейчас подождем, пока плавится все это. И продолжим. И все-таки, пока она там плавится, жарится, я решил не сидеть, сложа руки, а решил продолжить пшеничку разрастать. Да? Выращивать, точнее пшеничку. Надо будет немножко выровнять земелькой. Таким путем я сейчас выровняю все. Вот так это делается. Так, через сколько там она дает? Три, да? То есть раз, два, три ведро вот воды. Тут тоже нужно много не хватило, ну ладно, сейчас мы возьмем. Давайте возьму отсюда. В этой части я такого ничего не буду делать, ребятам. Э -э Куда не пойду, потому что пока что я занимаюсь обычными делами на Майнкрафте. Сажаю пшеничку там. Строю дом до конца, а потом уже будем ходить в ад постоянно там добывать ресурсы, будем копать шахту там дальше. Будем даже что-то думать там насчет прохождения, потому что я хочу пройти полностью на видос в Майнкрафт. Надо поспать с этим вещь. Сейчас поспую, ребятам, и покушаю. Наконец тоже. Вот. Место мое пожарилось, наверное. Почти пожарилось, да? Нет, полностью пожарилось. Наконец-то пожру нормально. О, теперь другое дело, ребята. Сейчас до конца уже посажу пшеницу эту, чтобы ее было больше, чтобы она давала больше урожай, потому что ее очень мало на самом деле пшенички. Это. Вот так это делается. Там где там? Ведро воды надо вылить. Так, раз, два, три. Тут ведро воды нужно вылить. Потому что оно дает там, по-моему, сколько там он дает? Ну, три на три, короче, плохо она распространяется вокруг себя. Так, здесь опять не хватило земли, конечно, это все очень я делаю как-то медленно ну ладно не люблю ребят, просто вырезать, все ускорять мне это в не забывает, поэтому я все делаю на видосе когда как получается в основном И все. То, что я хотел сделать, это посадить больше пшеницы, ребята, чтобы можно было и коров кормить там. Нужно будет сейчас покормить их, кстати, потому что их довольно кормил. Вот. И чтобы можно было самому хлеб. Заходим. И уже довольно-таки так много коров. Ну все, ну. Не так, как я хотел. Так, ну-ка. Все жрали? Да, походу, все жрали. Отлично. Покормил, потом еще покормил. И пойдем посадим э, пшеницу, пшеничку нашу. Вот таким путем. Чтобы была еда у меня, короче. Я думаю, займусь потом в большей части э, загоном, еще одним, для куриц, для животных, а для других, вот для свиней, чтобы было у меня еда. Хотя бы, потому что еды у меня не так много. Как можете заметить, я вечно без еды. Хожу то в ад, хожу без еды, то еще куда-то без еды. Хожу, вот в этом моя, ребята, ошибка. То, что я без еды все время живу. Так, выживаю, точнее, без еды. Так, все, а теперь я буду... Нормально выживать уже, полноценно. Таким путем вот, сейчас все разровняю. И сейчас стекло, наконец-то стекло, уже, которое должно было переплавиться давно. Да? Ну, конечно же, этого мало. Сейчас я еще поставлю плавиться стеклом. Если тут есть, да. Есть 15 песка. Крыша будет у нас стеклянная. Вот и все. Пока что я дальше не хочу стеклом заделывать, потому что я все-таки передумал. Я передумал и хочу сделать по-другому немножко. Сейчас я вам покажу как. Угу. Надо будет потом в шахту сходить. Ресурсов у мало... меня маловато как-то. Как-то маловато, да. Поэтому сходим сейчас в шахту скоро. Наверное, не в этой части уже, потому что не хочу уже в этой части ходить никуда-то. Вот, таким путем я решил делать, ребятам. А здесь я думаю, что-то придумаем что-нибудь допридумаем придумаем в будущем э, дом пока что я не, не, не достраиваю в этой части потому что у меня не хватит ресурсов просто-напросто э, в следующей части пойду копать ребята в шахту, ресурсы добывать камень там, э, гранит анлизит, все то что есть в Майнкрафте вот будем, алмазы золото, железо, убой нужен будет все это добывать надо буду будет да, вот а пока что я на этом заканчиваю ребята серия не очень такая, длинная Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписка на канал, подписка на паблик, ссылки все в описании под видео и всем пока.